Здравствуйте, Павел. Что такое панические атаки и причина их появления? Нужно очень четко понимать, как возникает паническая атака. В первую очередь нужно понять, что это не приступ возникающего страха, а это очень быстрый процесс. Мы можем видеть в интернете постоянное описание, что это при, приступ беспричинной тревоги и страха, сопровождающийся различными вегетативными симптомами. Но на самом деле это очень быстрый процесс нарастания страха. Когда человек сталкивается с тревожностью, у него возникают симптомы тревоги, он их ощущает в теле, и когда он начинает воспринимать эти симптомы как опасные, что с ним произойдут сейчас какие-то последствия, то есть ключевой момент здесь, что последствия произойдут прямо сейчас, он таким образом начинает бояться симптомов, которые вызваны страхом. От того, что он их боится, они усиливаются, и таким образом усиливают симптомы. От того, что симптомы усиливаются, человек боится еще больше и тем самым еще сильнее усиливает свои симптомы. И таким образом он таким, через несколько таких повторений, которые происходят очень-очень быстро, доводит себя до паники. Ключевыми признаками панической атаки является то, что человек боится прямо сейчас и боится своего состояния за пять возможных последствий. Первое – это то, что прямо сейчас случится инфаркт, инсульт, остановка или разрыв сердца. За то, что потеряет над собой контроль, сойдет с ума, совершит неадекватные поступки. Упадет в обморок, потеряет сознание, задохнется или опозорится перед людьми. Если в данный момент человек боится своего состояния, вызванного страхом, прямо сейчас за эти последствия, то можно гарантировать и судить о том, что у него сейчас паническая атака. А как отличить паническую атаку от других приступов и физических проблем со здоровьем? В первую очередь здесь ключевым показателем является повышенная тревожность. Само возникновение панической атаки происходит, когда у человека уже есть повышенная тревожность, накопленная за долгие месяцы и годы его жизни. На фоне повышенной тревожности, когда у человека случается какой-то сильный стресс, это приводит к возникновению сильных симптомов и запуску панической атаки. Узнать точно наверняка мы не можем. Мы можем только косвенно понимать, что это паническая атака, если у человека есть тот или иной набор эмоциональных проблем. Но в любом случае, если человек сомневается, лучше всего обратиться к врачу и пройти определенные обследования, стандартные Обследование на фоне своих жалоб, чтобы исключить именно физическую патологию, чтобы человек точно понимал, что на его физическом уровне врачи не нашли никакой патологии, которая объясняла бы эти приступы. Если их нет, то стопроцентно уверены, что это именно панические атаки. Сколько в среднем длится паническая атака и может ли быть такое, что оно затянется на час или больше? Здесь очень важно разделять, что такое паническая атака и что такое тревога и симптомы. Во время панической атаки процесс нарастания страха происходит очень быстро, и человек боится, что прямо сейчас с ним что-то произойдет, и симптоматика усиливается, но когда она доходит до пиковой, через какое-то время человек убеждается, что вот оно, пиковое состояние, но я, боясь за эти последствия, не вижу, что они происходят. То есть он боится, у меня сейчас инфаркт случится, прямо сейчас случится, от этого сердцебиение усиливается, пульс усиливается, давление подскакивает, и он думает, что вот все-таки сейчас все случится, ничего не случается, и проходит еще секунда, ничего не случается, еще секунда, и таким образом он начинает успокаиваться. Поэтому зачастую паническая атака длится в районе от нескольких секунд до 15 где-то минут. Если что-то длится дольше 15 минут, то это уже нельзя назвать именно панической атакой, это тревога и симптомы. Дело в том, что у человека может быть так, что у него возникла тревога, она вызвала симптомы, и он может даже бояться этих симптомов, но это все равно еще не является панической атакой, потому что, чтобы это было панической атакой, он должен бояться за пять последствий, и что они произойдут прямо сейчас. Если же человек боится, что с ним в будущем что-то произойдет, в будущем с ним что-то случится, то это является усилением симптомов, но при этом констатируется как тревога и симптомы. То есть, если я боюсь, что у меня постоянно повышенное давление, и оно у меня сейчас повышено, но я не боюсь, что прямо сейчас у меня случится инсульт, я боюсь, что постоянное мое повышенное давление приведет меня в будущем к проблемам со здоровьем, то это относится к тревоге и симптомам. Поэтому, если у вас больше 15 минут в районе часа длится, длятся эти состояния, то, скорее всего, это тревога и симптомы. А что, если никак не пытаться решить проблему панических атак, к чему это может привести? К сожалению, при повышении тревожности люди проходят различные стадии тревожного расстройства. Если мы говорим о панических атаках, которые возникли на фоне повышенной тревожности, скажем так, когда состояние еще не обостренное, то панические атаки могут легко пройти сами. То есть если вы столкнулись с ними первый, второй раз, может быть, то на фоне снижения тревожности, когда стрессовая ситуация, нормализовалось, что у вас уже больше нет тех проблем, нет, допустим, ухудшенного самочувствия, потому что если у вас был хронический недосып, было много работы, переутомляемость, были стрессы там на работе или в личной жизни, то на фоне этого могла произойти паническая атака. Но как только ситуация в вашей жизни стрессовая разрешается, паническая атака тут же проходит, потому что у вас уровень тревожности снижается. Но постепенно уровень тревожности растет, и если вы столкнулись второй раз с более повышенным уровнем тревожности, снова стрессовая ситуация запустила паническую атаку, то когда стрессовая ситуация пройдет, это может уже не вернуть вас в состояние, когда панические атаки прошли. И помимо того, что тревожность продолжает расти, у вас могут появиться, периодически появляться панические атаки снова и снова, у вас на фоне повышения тревожности могут возникать другие проблемы. Например, регулярная симптоматика которые возникают у человека, такие как сердцебиение, давление, головокружение, напряжение в теле, слабость в ногах и другие. И со временем этих симптомов становится больше, они начинают проявляться более ярко, более выраженно, и также начинают влиять на образ жизни человека, на его сон, аппетит, утомляемость. И получается, что сама повышенная тревожность начинает ухудшать самочувствие человека. И на фоне этого, на фоне какого-то даже маленького потом стресса, у человека могут начаться опять панические атаки. И они могут уже не проходить, потому что уровень тревожности настолько высокий, что, соответственно, он постоянно провоцирует появление этих панических атак. Когда мы говорим о том, что у человека на постоянной основе начинают возникать панические атаки, то это его приводит уже к паническому расстройству или так называемой агорафобии. Он начинает бояться, что панические атаки настигнут его где угодно, везде. То есть, он однажды случилась паническая атака в метро, он, например, боится, что снова она повторится и боится ездить на метро. И таким образом происходит так называемое избегание, когда человек знает, что у него потенциально может случиться в этих обстоятельствах паническая атака, потому что он помнит, что она была когда-то в этих обстоятельствах. И он начинает избегать этих мест, например. И также может быть процесс, например, встреч с друзьями, просмотр каких-то телепередач. И получается, что зачастую, когда мы видим тотальные проявление панических атак у человека, мы видим, что он э, приводит к самостоятельной изоляции сам себя. То есть он просто остается дома, никуда не выходит, и вот живет в квартире, не может работать. То есть это, можно сказать, самое, э, самое ужасное последствие панических атак, которое может быть. Почему у одних есть панические атаки, а у других нет? От чего это зависит? Сами панические атаки, как некий феномен, не могут быть обособлены, они являются всего лишь следствием определенного скопления факторов. Это несколько ключевых факторов, которые в сумме приводят к панической атаке. Первый фактор – это повышенная тревожность. Второй фактор – это какое-либо ухудшенное самочувствие, то есть это когда у вас есть недосып, переутомление, болезнь, например, если человек переболел ковидом или просто болеет, или он проснулся с похмелья, или еще какие-то проблемы, он, например, принимает какие-то препараты, которые ухудшают его здоровье, или у него много вредных привычек, или в последнее время он часто злоупотреблял чем-либо из них. То есть это то, что ухудшило его здоровье. И вот на фоне этого, если случается какой-то стресс, значимый для человека, вот три этих составляющих, объединяются и приводят человека к панической атаке. То есть ухудшенное самочувствие повышает им эмоциональность. На фоне повышения эмоциональности подрастает тревожность. И как только на фоне повышенной тревожности и ухудшенного самочувствия возникает стресс, он способен очень сильно спровоцировать выброс адреналина. И в результате у человека возникают сильные симптомы в теле, такие, которые раньше он не чувствовал, и он начинает считать, что это что-то ненормальное со мной происходит, и начинает воспринимать эти симптомы как опасные. И таким образом боится, что прямо сейчас с ним что-то произойдет плохое, и у него случается паническая атака. Поэтому если у вас есть два фактора, например, у вас есть только ухудшенное самочувствие, то есть вы много работаете, проснулись похмелья, похмелье, ведете нездоровый образ жизни, но при этом у вас возникает стресс, но при этом повышенной тревожности у вас нет, у вас не может случиться панической атаки. Также, если мы говорим, что у человека на фоне повышенной тревожности, если у вас только повышенная тревожность и случился какой-то стресс, это тоже вряд ли может привести вас к панической атаке. То есть если вы просто мнительный эмоциональный человек и у вас случился стресс, это тоже не приведет вас к панической атаке. Но вот если у вас есть повышенная тревожность, и вы чувствуете, что ваше самочувствие ухудшилось, и случился стресс, то это приводит к панической атаке. Поэтому ключевым здесь отличием является именно повышенная тревожность, то есть проблемы тревожных расстройств в той или иной степени. То есть если мы говорим о проблеме, то вот есть у кого-то тревожное мышление, у кого-то нетревожное мышление. Вот люди с тревожными мышлениями, у них высока вероятность того, что если самочувствие и тревожность продолжат расти, они столкнутся с паническими атаками. А как избавиться от панических атак на фоне ожидания их появления? Когда человек собирается куда-то идти, предположим, он идет в метро, мы приводили этот пример, и боится, что они там повторятся, то для того, чтобы от них избавиться, нужно сделать два, два таких две проработки. Первое – это убрать сами панические атаки, потому что это отдельная проблема. А вторая проблема — это страх, что они повторятся. Получается, что если я боюсь, что у меня сейчас повторится в такой ситуации паническая атака, страх вызывает симптомы, я начинаю бояться симптомов, они усиливаются и вот она паническая атака. Все это происходит в результате восприятия. То есть я воспринимаю свои симптомы как опасные, и за счет этого они усиливаются, доводят меня до паники. Я воспринимаю свой поход в метро как опасный с точки зрения того, что у меня случится паническая атака. И получается, что у нас есть два момента, где от восприятия зависит возникновение страха. Поэтому первое, что я бы рекомендовал, это убрать сами панические атаки. А второе, это работать над тревожными событиями, чтобы снизить общий уровень тревожности. То есть нужно перестать бояться самих панических атак как таковых. И если у человека они перестанут возникать, он будет уверен, что вряд ли. То есть с каждым разом он будет все меньше и меньше думать, что они повторятся. А второе – это прорабатывать ситуации, в которых возникли панические атаки, чтобы менять восприятие именно к этим ситуациям, чтобы переставать их бояться. Это два разных направления работы. Предлагаю разобрать несколько случаев из комментариев ваших подписчиков. Например, такой вот. «У меня кардионевроз. Панические атаки ушли, справилась сама. Но иногда бывает, что поднимаюсь по лестнице, и сердце начинает быстро биться. До сих пор пугает». Угу. Ну, конечно же, мы говорим о том, что когда человек испытывает паническую атаку, он боится, если мы говорим именно про сердцебиение, то есть очень часто, что если человек боится за инфаркт или инсульт, он обращает внимание на свое давление, сердцебиение и пульс. И когда в моменте у него возникают симптомы, если он проработал панические атаки, он больше этого не боится. И получается, что в этот момент он не усиливает свои симптомы, не доводит себя до паники. Но он может встревожиться на что-то извне. Например, он может переживать вообще по стороннему поводу. Но страх спровоцирует выброс адреналина и повышение сердцебиения. И тогда человек начинает уже переживать, почему у меня такое сердцебиение. Может быть, у меня какие-то проблемы со здоровьем. Или, а вдруг это сердцебиение начнет расти и доведет меня в итоге до панической атаки. И получается, что он с проблемой панической атаки переходит на уровень тревоги и симптомов. К сожалению, это две разные проблемы. И в данном конкретном случае нужно снижать общую тревожность. Об этом мы еще поговорим в других наших видео о том, как это делать. Но в данный момент могу сказать, что здесь нужно определять тревожные события и их прорабатывать. Более подробно я об этом расскажу в следующих выпусках. Подписчик пишет. Павел, подскажите, почему возникают панические атаки во время тренировки и при физических нагрузках? Казалось бы, я должен расслабляться, но именно во время тренировки я чувствую паническую атаку каждый раз. Дело в том, что когда у нас возникает выброс адреналина на фоне тревоги, это соизмеримость с тем, что мы собираемся сейчас куда-то бежать, перепрыгивать заборы, сражаться с какими-нибудь... Э, саблезубыми тиграми, как было раньше. И получается, что человек встает, допустим, на беговую дорожку или занимается какими-нибудь силовыми э, занятиями в зале, тягает железо. И получается, что в этот момент у него происходит ускорение сердцебиения, потому что организм собирается выполнять нестандартные для себя нагрузки. То есть он не может пробежать 100 метровку с максимальной скоростью и иметь такое же сердцебиение, как если бы он спокойно шел прогуливаясь спокойным шагом. То есть мы понимаем, что для того, чтобы выполнять те задачи, которые мы ставим для организма, ему требуется более высокое сердцебиение, повышенное, чищенное, учащенное сердцебиение, пульс и повышенное давление. И получается, что у человека уже есть некий триггер, что у него страх за его сердцебиение, он воспринимает, что у меня сейчас в зале повышенное сердцебиение, что это ненормально с точки зрения моего здоровья. От того, что он так думает, это усиливает сердцебиение, и он приходит в итоге к панической атаке, потому что боится уже, что прямо сейчас с ним случится инфаркт или инсульт. Еще один случай. У меня постоянные панические атаки, порой даже без причин. Принимаю аторакс и фенодипам. Понимаю, что это не выход из ситуации, но что делать, совсем не знаю. Еще вокруг очень много внешних раздражителей. Обижать от этого я не могу по состоянию здоровья. Нужно понимать, что панические атаки – это внутренняя проблема, а не внешняя. То есть ваши панические атаки с внешними вашими обстоятельствами напрямую не связаны. Они связаны с вашим восприятием своих же симптомов, которые у вас Возникают. Поэтому для того, чтобы убрать панические атаки, вам нужно поменять свое восприятие к симптомам, которые у вас возникают во время приступа. А дальше вы должны понимать, что у всех есть какие-то негативные обстоятельства. И здесь нужно двигаться в двух разных направлениях, но двигаться, стараться одновременно. Нам нужно менять негативные обстоятельства, чтобы они не создавали такого сильного эффекта пытаться их менять я не говорю что поменять полностью многие из вас говорят что если у меня проблемы тревоги и там из-за моего мужа <coughs> мне что разводиться на самом деле нет вам нужно попытаться наладить отношения но попытаться как-то изменить ситуацию это первое мы меняем объективную реальность а второе мы меняем свое восприятие этой объективной реальности потому что очень часто бывает так что ситуация тревожная только для вас то есть Другие люди в такой ситуации этой эмоции не испытывают. И получается, что проблема здесь не с обстоятельствами, а с восприятием. И если мы начнем двигаться над изменением восприятия, мы, соответственно, поменяя свое отношение к ситуации, будем спокойнее себя чувствовать в тех же самых обстоятельствах. То есть представьте, вы можете добиться того, что ваши обстоятельства остаются теми же, но вы к ним спокойно относитесь и в результате хорошо и комфортно себя чувствуете как раз в тех обстоятельствах, которые раньше для вас были тяжелыми. И очень часто бывает так, что вы не замечаете, как ваши эмоциональные проблемы, которые вы, может быть, пытаетесь скрыть от людей, они влияют на ваших близких. То есть вы можете не замечать, что вы давно не уделяли внимания, например, своему мужу своим детям, своему внешнему виду. И получается, это происходит из-за того, что у вас есть тревожность. Но если бы ее не было, у вас было бы время на это. И возможно, многие проблемы, из, вот исходя из того, что если бы у вас не было тревоги за счет изменения своего восприятия, это могло улучшить вашу жизнь так, что повлияло бы автоматически на ваши обстоятельства, улучшив их. Хорошо. А есть ли какая-то первая помощь при возникновении панической атаки? Когда мы говорим о приступе панической атаки, то это провоцирует определенный выброс адреналина. Очень сильные симптомы. И есть два направления работы с паническими атаками. Краткосрочные и долгосрочные. Начнем с краткосрочных. Проблема в них в том, что их надо все время повторять. То есть они не избавят как, от, как от таковых панических атак, но они позволят вам быстро сократить количество времени, пока вы находитесь в состоянии паники. Самый простой способ, который я даю своим всем клиентам, это дыхательные упражнения на релаксацию. И они очень простые, вам не нужно ничего, кроме четырех простых компонентов, которые вы объединяете воедино. Первое. Сосредотачиваемся на дыхании. Второе. Считаем про себя свои выдохи. Каждый выдох вы про себя считаете. Третье. Вы делаете выдохи плавно. То есть старайтесь дышать плавно, не часто или глубоко, а комфортно, но при этом, чтобы это было ваше расслабленное дыхание или ваше обычное дыхание, потому что при панической атаке оно учащается. И четвертое, вы стараетесь с каждым выдохом немного больше расслабиться. Я зачастую привожу такой пример. Представьте, вот вы смотрите напряженный фильм, какой-то ключевой момент уже в фильме, и вот что-то происходит, и наконец-таки все разрешилось, никакой угрозы больше нет, и вы делаете так. Вот примерно такие выдохи вы должны делать. Вы можете про себя просчитать до 10 выдохов, если это не помогло, снова от 1 до 10 просчитать, и так делать до тех пор, пока вы не расслабитесь не приведете себя в спокойное состояние. Теперь если мы поговорим... О долгосрочных способов избавления от панических атак то здесь э, есть несколько направлений которые были разработаны но к сожалению они не дают хорошую эффективность на мой взгляд но я не могу их не упомянуть одна из ключевых это называется идти на страх то есть э, такое упражнение цунами когда мы говорим как бы морально усиливая пытаемся усиливать паническую атаку то есть у человека возникает головокружение а он говорит сам себе «Давай паническая атака, усиливай дальше мое головокружение, мне пофиг». Это делается для того, чтобы он как раз убедился в безопасности своего состояния. И таким образом перестал бояться, что это головокружение наступит. То есть представьте очень простую вещь. Например, я боюсь головокружения, потому что считаю, что из-за него я могу упасть в обморок. И вот у меня вдруг возникает головокружение. И я говорю себе «Окей, давай головокружение, усиливайся дальше» мне все равно и получается что головокружение становится еще сильнее но мне все равно и еще сильнее и мне опять все равно и в какой-то момент я думаю обалдеть ничего не происходит супер я усилил головокружение до максимума и ничего не происходит и я начинаю таким образом убежаться убеждаться в безопасности таких состояний но многие люди говорят о том, что они успешно применили эту технологию. Но у кого-то это совершенно не получается, потому что есть направления панических атак, которые не связаны со здоровьем, а связаны, например, с психикой. Человек боится, что он сейчас сойдет с ума. Или боится, что он сейчас опозорится перед людьми. Но ключевой здесь момент в том, что зачастую люди, которые применили технику, на самом деле уже были морально готовы, можно сказать, умереть от панической атаки. То есть человек сказал, мне надоела такая жизнь в себе самому. Мне надоело жить так в постоянной панике. Уж лучше она меня убьет сейчас, чем я продолжу жить таким образом до конца своих дней. И вот после того, как он морально для себя решил, что он готов умереть, чем жить постоянно с панической атакой, именно в этот момент он готов эти симптомы усилить. Потому что любой человек, который боится, что эти симптомы реально его могут привести к тем проблемам и к смерти, или к какой-то инвалидности, они совершенно не способны усиливать свои симптомы. И получается, что технология есть, но воспользоваться эти люди этой технологией не могут. Но мы должны понять суть, суть этого метода. Он заключается в том, чтобы убедиться в безопасности а, самих панических атак. То есть как только мы убеждаемся, что панические атаки безопасны, они проходят. Но что значит убеждаемся? Это значит, что мы больше не воспринимаем симптомы, которые у нас возникают, как опасные, и получается, что если у вас возникает головокружение, и вы уже не считаете, что это что-то опасное, то вы не, у вас не возникает вторичного страха, то есть представьте, вы собираетесь куда-то идти, за что-то запереживали. Страх провоцирует головокружение, это первичный страх, он спровоцировал головокружение. Но при этом из-за того, что вы воспринимаете спокойно свое головокружение, у вас не возникает вторичного страха который усилил бы этот симптом и довел бы вас до паники. Поэтому мы должны использовать цунами, но делать это с умом. Мы должны понимать суть этого метода, что нам нужно поменять восприятие к симптомам, которые возникают у вас во время паники. Как только вы научитесь правильно воспринимать эти симптомы, у вас панические атаки пройдут, и буквально вам для этого потребуется всего лишь... Три дня, наверное, чтобы эти панические атаки у вас прошли. И за 8 лет работы с паническими атаками я уже давно разработал альтернативную технологию, более лояльную, можно сказать, более щадящую, более гуманную, на мой взгляд. Это карточки восприятия. Они имеют тот же самый смысл поменять ваше восприятие к симптомам, которые возникают у вас во время панической атаки. Но при этом они не заставляют вас готовиться к тому, что вы умрете. И здесь есть две составляющие. Первая составляющая, которая вам нужна, это информация о том, как выброс адреналина провоцирует симптомы в вашем организме. Дело в том, что при выбросе адреналина у нас возникает некая цепная реакция. У нас сердцебиение связано с дыханием, дыхание связано с гипервентиляцией и покалыванием, и множество других процессов, которые взаимодействуют вместе одновременно. То есть выброс адреналина запускает тысячи процессов, но чувствуем мы какие-то свои, особенно чувствуем хорошо. Поэтому первая ваша задача – это разобраться, потому что страх, возникая на эмоциональном уровне, заставляет или, условно говоря, после того, как страх возник, мозг направляет сигнал надпочечником на выброс адреналина. Когда возник выброс адреналина, он ускоряет сердцебиение и запускает множество процессов. Вам нужно изучить этот момент. Это очень достаточно ну, скучно может быть показаться, но просто нужно изучить, как адреналин провоцирует у меня все эти симптомы. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что надо же, вот этот симптом связан с выбросом адреналина. И вот этот с выбросом. И вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот. И вы увидите, что все ваши симптомы связаны с выбросом адреналина. Потому что вы сейчас воспринимаете свои симптомы как признак болезни. А не признак естественного последствия в результате выброса адреналина. Это первое. Второе. Это те самые карточки восприятия которые я сейчас вам проговорю, а вам нужно будет их для себя записать на бумажку и потом носить с собой и читать их при тревоге. Эти четыре карточки восприятия, они закрывают все последствия и отвечают на очень важные вопросы. Именно это делают мои клиенты, еще даже не начав работу со мной, как вводное задание. Итак, первая карточка восприятия про страх инфаркта, инсульта, остановки или разрыва сердца. Пока сердце стучит быстрее, чем при состоянии покоя, но медленнее, чем при максимальных нагрузках, это нормальный режим работы сердца. Что это нам говорит? Это отвечает на вопрос, почему ничего не случается с сердцем при панической атаке. Потому что даже при панической атаке ваше сердце работает в своем нормальном режиме. Вторая карточка. Пока не поплыло перед глазами и не потемнело в глазах, я в обморок не упаду и сознание не потеряю. Те симптомы, которые возникают у вас во время панической атаки, это симптомы гипервентиляции легких. И вы их начинаете воспринимать как симптомы обморока. Поэтому ответ на вопрос, почему при панической атаке вы ни разу не упали в обморок, прост. Что во время панической атаки у меня не возникало симптомов обморока. Третья карточка. «Пока я боюсь потерять над собой контроль, я осознаю последствия своих действий, а значит у меня есть критика и я психически здоровый человек». Эта карточка отвечает нам на вопрос, почему вы ни разу не потеряли контроль над собой при панической атаке. И дело не в вашей психике, что она была здорова. Дело в том, что даже в это время, во время панической атаки, вы осознавали последствия любых своих действий. А это говорит о критичности вашего мышления даже в момент самой панической атаки. Пока вы осознаете последствия своих действий, вы потерять над собой контроль просто не способны. И четвертое. Люди подумают разное, но не будут знать наверняка. Так как я выгляжу нормально, они свяжут мое состояние с физическим здоровьем. То есть, если люди увидели вас во время панической атаки и вы подумали, что они вас примут, что вы ненормальный, вы должны четко понимать что если вы не ходите в тапочках зимой, и у вас не распущены седые грязные волосы, и вы не облеплены газетой, то вряд ли люди подумают, что с вашей психикой что-то не так. Поэтому, скорее всего, они воспримут, что у вас какие-то проблемы со здоровьем, или вам вы узнали какую-то э, ужасную новость, или вы, например, плохо поели, или вас тошнит, или у вас скакануло давление. Они свяжут ваше состояние с физическим здоровьем, а не с вашей психикой. Поэтому, если вы хотите избавиться от панических атак, вам нужно, подытожу, сделать две вещи. Первое, разобраться с тем, как адреналин провоцирует все симптомы в теле вашего организма. И второе, это записать эти карточки восприятия и где-то неделю носите их и читайте при тревоге. С каждым разом, когда у вас будет возникать паника, вы читаете все карточки, вам нужно читать все карточки, потому что, возможно, вы можете перестать бояться за сердце, начнете бояться за обморок, лучше сразу закрывать все последствия. И получается, что с каждым приступом тревоги возникают симптомы, вы читаете карточки, они говорят вам о безопасности вашего состояния, позволяют вам научиться правильно воспринимать эти симптомы, и как только вы так начинаете делать, вы запоминаете эти карточки, и потом они каждый раз подтверждают. То есть у вас случилась паническая атака. Вы прочитали карточку про сердце, и вы понимаете, что сердцем-то ничего не случилось. Почему? А потому что оно находилось в нормальном режиме работы. Потому что раньше вы себе говорили, например, с сердцем ничего не случилось, потому что мне повезло. В обморок я не упал, потому что мне повезло. А теперь у вас есть готовый ответ на вопрос, почему с сердцем ничего не случилось? Почему я в обморок не упал? Почему я контроль над собой не потерял? Почему люди не стали ко мне вести себя, как будто я ненормальный? И вот это позволяет менять восприятие к панической атаке. Как только вы однажды научились правильно воспринимать свои симптомы страха и не усиливать их, не доводя себя до паники, то больше вы никогда с паническими атаками снова не столкнетесь. На этом у меня все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, следите за следующими выпусками, пишите свои вопросы в комментариях.